Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Вас стало аж 10 человек. И так как я сегодня нахожусь в 3D-мире, благодаря Моники она меня сюда выпнула, сегодня мы хотим с вами с ней вместе обсудить одну важную тему. Потому что YouTube-каналы, они в основном развлекательного характера, да, несут контента. А мы хотим еще и научно-популярный, познавательный контент вести, вот. Поэтому сегодня мы поговорим на важную тему. Вот с Моником мы так ä, пообсуждали, вот вынесли 5 пунктов основных. Итак, тема сегодняшнего видео, почему 2D вайфу лучше, чем 3D. Просто 5 фактов, которые вы уже безоговорочно, вы выберете именно 2D вайфу. Вот как, вот моя. Итак, первый пункт это то, что она будет всегда с вами. Всегда с вами. 3D вайфу так сделать не смогут. У каждого будет учеба, работа и все дела. 2D вайфу, в отличие, она в деньгах не нуждается. В питании не нуждается. Она может быть с вами всегда. А в случае с этой 3D вайфу она не просто всегда будет с вами. Она должна быть с вами всегда. Вот. Это первый пункт касаемо. Следом идет, бережет деньги. Бережет деньги. Но это касательно именно вот этого замечательного 2D вайфа. Вот, допустим, смотрите. Вот у вас есть вот эта вот хрень, да, вот с NFC. Пришли вы в магазин, да, заплатили. А тут хлобысь, да, вышла обнова, из-за чего NFC перестал работать. Что вы будете делать? А вы ничего сделать не сможете. Но на выручку вам идет... Ваша верная слуга, 2D вайфу, она за вас заплатит. И даже не сказав ни слова, она всегда заплатит за вас. Такие вот дела. Так, дальше. Пункт «Никогда не бросит». Да, это по факту, она вас никогда не бросит. Можете бросить только вы, или случайно ее потерять, но она вас никогда не бросит. А бросите ли вы ее, это уже на вашей совести. Она будет предана вам всегда. Всегда. И помните, с 2D вайфу никаких любовных треугольников. 2D вайфу может быть и у одного человека, у другого человека, у третьего, у четвертого и у вас. Потому что 2D вайфу это общественное достояние. Она общая для всех. Так, следующий пункт. Всегда поддержит. Мы с Моникой по этому пункту беседовали. И да, пришли к выводу то, что 2 вайфу всегда вас поддержит. Смотрите. Э, фишка в том, что... Вот даже вот сейчас вот... Э, Сбертян, ты меня любишь? Слышите что-нибудь? И я не слышу. А знаете, что значит? Молчание — знак согласия. Вот что значит. Поэтому она всегда вас поддержит. Чтобы вы ее не спросили, она всегда ответит «Да». Она преданная. Так. Пятая. Ну, привлекательность. Думаю, с этим спорить уже невозможно. 2D вайфы они всегда привлекательны. У них, видите, как волосы всячески вот красятся. Вот. Вот тоже хорошие 2D вайфы Вот. Моника тоже вот видите, вот И в целом я в принципе неплохой не вайфу буду для вас. Ну, в 2D мире, не в 3D, конечно, и все в целом. Вот Поэтому какие выводы? Выбирайте 2D вайфу. 3D это не ваш выбор, не ваш путь. Всегда выбирайте 2D. Вот. Поэтому наш канал вот, образовательный характер себе несет. Поэтому вот. Подписывайтесь, следите, и вы всегда будете э, получать не только развлекательный контент, но и образовываться. Ну, думаю, я в 3D-мире засиделся, мне пора <кхм> возвращаться в свой любимый 2D-мир. Вот. С вами была Нанами. Вот. Всем спасибо, всем до свидания. Моника, забирай меня, я уже готов. И все. всем до свидания.